привет друзья Я рад приветствовать вас на канале капитан герман и сегодня у нас будет ролик вот у димы есть задача куда вы собираетесь ехать в эмиграцию в эмиграцию то есть ребятам нужно поставить штафик в паспорт но так как мы не ищем простых путей мы едем в эмиграцию на конях На конях! Через джунгли. Вы когда-нибудь ездили для того, чтобы поставить штампик в паспорт на конях. Так вот, собственно, об этом будет видео. Но я туда не, не за... поеду. Потому что у меня на лошади аллергия, и я решил этот вариант прописочить. В общем, я туда не еду, а еще я смотрю на погоду, которая у нас вот идет, и будет дождь, поэтому я ха ха ха Два шанса не ехать. Это аллергия на коней и плохая погода. Ну что, вот теперь берем... Не, плохая погода не канает, у меня уже последний день сегодня, когда нужно поставить печать. Ну, в общем, на конях в эмиграцию. Короче, погнали. погнали, погнали. Короче, мы собрались на лошадях кататься, но погода... Где тот конь? Погода вот такая. Угра... Умные люди, вот. Умные, умные и аллергичные до лошадей. Ненависть к дождем. Капец, Смотри, вообще непонятно, что одевать в такую ситуацию. Не знаю, он, может твои а уже руки клачут. А Смотри. Маша молодец, Маша молодец. Конь. У нее единственные штаны как для коней, специальные. Сказали, что погода подходящая. Поэтому мы все-таки... Да. имя Комет. Что его имя? Комет. А ты не будешь кормить? Comet. Comet. Это Расчитай, комет. Это Комет. Комет. Комет. Комет. Комет. Мне кажется, он какой-то маленький, маленький. И это худенький. Наш конь вот такого размера. Он не упадет? Какой ну, худенький. Он может идти суток трое. Но Носик розовый. Руки отменяются. Можешь делать все, что хочешь на камеру. А а они без принделек, угу. они на недоустах. Ну вот у этой есть. Что это это есть? вот они для себя две лошади с лошади. Гоша, Снимай, сейчас Дима падает с лошади на камеру, давай. Давай, Дима. Контент, контент. Мне кажется, ты очень тяжелый. Я? Нет, я вообще легкий. А что, она про или он сам идет? Yeah, поедет, смотри. Yeah. Серенький. Может, это далеко, только не это. Нет, а надо объяснить нам. А, окей, окей. Ну теперь я понимаю, как. А, окей, окей. Мамочки, этот Бен. Говорить надо вот так. Да, я могу я, без Самый крутой. Черт. Мне объяснили, что надо чуть-чуть за поводья назад тянуть и говорить. Тогда, но я не буду, пока говорить. Мы дышим затылок. Вот так вот. Но она тогда останавливается чуть-чуть, соблюдает дистанцию. Смотри, по-моему, моя лошадь хочет вклиниться между вами. О, уже не хочет. Тут мы уже водоем перешли. Опять меня все обогнали. Ой, там такая дымка красивая спереди. Смотри, Ой, только не в Знаю, Черт, Мы уносим все вперед. Там еще игрок. Вот такая вот прогулка у нас начинается. Пока мы идем по дороге, но вроде как мы будем идти куда-то по бездорожью и на водопады. Водопадом никто не готов, потому что погода не такая уж прям водопадная. О, можно подумать. Сейчас я вас догоню. Подгоняем. Ой, там машина. Ой, мама. Остросюжетно. Теперь Санчо Пальцев и Дон Кихот. Ой-ой-ой. Смотри, какой грамотный знает. Ну, типа, он знает дорогу. Бля. Ой, какие красивые. Смотри, еще. смотри, как вот эта палка растет и цветет. Да, вообще, а вот течет... Ой, а вот какой красивый! Блин, шикарно! Счастливые растения. Даже палки в заборе счастливые. душа мои что-то по дороге не как то не, не нравятся, ему по траве нравится. Ур -ур. Не, не, тебе сюда, сюда. Давай. Да ну не туда. Блин, он не хочет. Не надо, дай ей ну все, Гоша. Вот это кадр, вот это кадр. Это... Я жду. Я, я, она не будет ехать пока. Ты... Мамочки. Офигеть. Вау. Ой, мамочки, слушай. Ядрен батон. Я, наверное, даже не знаю. Держаться надо двумя руками, может? Ебать! Боже мой! Да? Нет, Заезжаю, ее лошадь ускоряется. Ты придержи ее сейчас, я тебя обойду. Нет, придержи, накини поводи. Не, поводи накинь. А то я тебя сбоку не могу снять. 我。<笑> Вперд, наклонись! Вперд наклонись! Вот это... вот... Да, так она там реально прыгнула аж. Я там прыгнула, да. Прям так высоко. Да, да, да, высоко. О, а дальше у нас будет вот такая дорога. Вдоль как бы склона. Те, кто вот прямо по улице, вот ты увидишь там вот, прямо yeah. до конца. Mm -hmm. mm -hmm. печать спад. Mm -hmm. Она вот налево пошла зато. Вам другу. поставили печать просто? Да. Все? Быстро? Просто? Да, в общем-то, я... Он через WhatsApp. А мы к вам он через WhatsApp, да, отправляет в Спарта на проверку и все. Чего ты не отправлял? Не отправлял? А, но ну мы отходили в этот момент. А, он в WhatsApp, я посмотрел, он через WhatsApp отправляет в Спарта, ему пишет ОК, и после этого он стоит в печать. Поездка была супер, очень классно, попа болит, другие органы тоже немножко, походка соответствующая, но очень довольны классным вообще. Нам повезло с погодой, погода была очень зажигательная, такая, ни минуты покоя, никак не расслабиться. Тебе, Дима, понравилось? Да, вообще классно. А тебе? рекомендую. Гоша, смотри на Гошу. Гошу. Я щас, Гош, я как у тебя ноги? <свят> я щас, я вот ну вот, друзья, закончился еще очередной наш выпуск. Печати у ребят поставлены. Вы реально верите в то, что они ездили на конях в эмиграцию? Да или нет? Напишите, пожалуйста, комменты. Не забывайте проверить подписку, колокольчик, лайки. Ну и все, что нужно для того, чтобы канал развивался. До скорой встречи уже через несколько дней. Пока!